Всем привет! Поздравляем всех с наступившим Новым годом. В этом видео я расскажу и покажу, как мы готовили Ёлкуинку Рождественскую ветчину. Купили мы ее уже после Рождества по скидке, потому что в оригинале она стоит довольно-таки дорого. Вот эта упаковка, которая очень понравилась моим котам Максу и Лекси, весит практически 7 килограммов, точнее. 6 килограмм 950 грамм. Коты были просто в восторге от такого огромного куска свинины. И тут же принялись его облизывать. Но здесь она замороженная. Посмотрим ее с разных сторон. Итак, на ценнике вы видите вес 6 килограммов 950 граммов. Изначально цена за килограмм 5 евро 98 центов. И цена... За вот этот кусок 41 ,56 евро 56 центов. Мы купили этот кусок примерно за 13 евро. Как видите, этот кусок свинины упакован в сеточку, ну и затем, естественно, в пакет. Этот кусок свинины мы оставим на ночь размораживаться и уже на следующий день будем готовить. Итак, свинина наша разморозилась и готова к запеканию. На столе у меня тут куча свечек по случаю Рождества и Нового года, а также те предметы, которые нам понадобятся. Это решетка, на которую мы поместим свинину, и противень, в который я налила немного воды, чтобы жир, который будет капать со свинины, не пригорал. Еще нам понадобится термометр, который мы воткнем в этот кусок свинины. Итак, распаковываем свинину. В интернете очень много разнообразных рецептов. В них, конечно, есть что-то общее, но есть и всякие различия. Я нашла два рецепта, которые мне понравились, ссылки на них я дала в описании к видео. Один из них компания Snellman, и другой Хоко. В целом, суть одна и та же. Ветчина запекается примерно один или полтора часа на каждый килограмм. Запекается примерно на 100-125 градусах. По рецепту фирмы Снеллман сначала нужно запекать полчаса на температуре 200 градусов и только потом уже снизить температуру до 100. Именно так мы и поступим. И вот свинина с термометром в духовке. Коты ложатся отдыхать в ожидании вкусняшки. Через полчаса ставим духовку на 120 градусов. И ждем около 10 часов. Вот такая румяная ветчина у нас вышла. После этого снимаем сеточку. А теперь снимаем шкуру и жир. И это еще не все. Теперь готовим соус, которым обмажем ветчину и дозапечем еще минут 15-20. Соус может быть разным, естественно. Мы для этой обмазки берем один желток, и горчицу и смешиваем между собой а также нам понадобятся панировочные сухари и приправы по вкусу смешиваем яйцо и горчицу и обмазываем ветчину сверху посыпаем сухарями и ставим в духовку разогретую до 250 градусов вот такая некозистая ветчина у меня получилась в конце концов впрочем и нам и кота она очень даже понравилась с наступившим Новым Годом вас всех! Надеюсь, он будет хотя бы немножко лучше, чем предыдущий год. В следующем видео мы наконец-то займемся грамматикой, а также на очереди еще одно видео по разговорному языку. Кроме того, с февраля мы открываем спонсорские подписки на наш канал.